Утро, ребят Иду проверяю путик Второй капкан Висит куница Вот смотрите Что вам хотелось показать Ни в коем случае Это не антиреклама Капканов Но видите, как ловит Березовский капкан Ловит по животу зверя Вот так вот это не есть хорошо. Что-то производителю с этим нужно делать. Хороший котик попался. Ловит по животу. Сейчас снимаю вместе с копканом, устанавливаю здесь другой. Потому что примерзло. Слава богу, мыши не достали. Снимаю зверя, устанавливаю другой капкан. Даже не буду пытаться доставать, потому что вчера был мороз. Даже пытаться не буду доставать. Проще поставить другой капкан. Так, перчатки. Сегодня минус 17 градусов у нас Вчера было минус 32 с утра Машину еле завел Сегодня немножко Погода обмякла Так, Мясо, мясо в, капка... в ящике есть Вообще радует, когда попадается зверек в прошлый раз я в этом же месте Пролов был Куницей было все исхожено пролов был по причине центрального крючка на березовском капкане то есть куница заскочила в ящик И этот крючок я его всегда ну, снимать я его точно снимал просто так он был расположен что при защелкивании капкан в общем, при защелкивании капкан Крючок на, на одушку капкана Наскочил Вот э, Новые капканы от Тропы 43 КП 120 Облегченный вариант Проволока на пружинах и на дугах Тоньше на миллиметр, чем на обычных капканах Очень легкие капканы Устанавливаю Сейчас меняю капкан, ставлю этот капкан Если кому интересно Номер телефона Который производит эти капканы Я оставлю под видео Пружинки помягче чем на предыдущих капканах Взводятся намного легче Ну и стоимость капкана соответственно Скажете что от меня Саша сделал вам скидочку показываю как опоздал капкан это не помню название его березовский завод изготовляет это капкан с булавочной насторожкой проходом в одну сторону вот так вот он сработал это вот вторая куница у меня ловится в этом году эти капканы никаких претензий к производителю по поводу их нет капканы работают но опаздывают с этим нужно что-то делать с этой булавочной насторожкой Опаздывают капканы. Ну смотрите, зверь наверняка мучился долго в этом капкане. Капканы хорошие. Не хочу ничего плохого сказать, но надо предпринимать какие-то меры. Может быть изгиб на сторожке каким-то другим сделать. Так капканы работают. Достаточно дешевый капкан. Претензий нет, легкий. Но вот единственный минус это, если речь идет о гуманности что такого не должно быть. Идем дальше, мужики. На путике, друзья, появилась рысь, может, две. Два следа в одну сторону. Там тропы у них убиты конец января парни хожу без лыж было сильно оттепель, снега мало и получился наст после немножко выпало пухлячка и свободно передвигающие без напряга абсолютно ну, вот они две рыси две рыси ходят Наверное, мамка и котенок, я так думаю. Один с лет побольше, другой поменьше. А в лесу, ребята, как красиво! Обалдеть! Обалдеть, как красиво в лесу! Странно, что рыси не нашли куницу. Рядышком все тут. Все рядышком. Могли бы почикать ее. Либо куличку, вот они подходили у меня к капкану Сейчас я вам все это Покажу, продемонстрирую Все тут мы Ищут не мишей, наверное И на зайчиках охотятся вот они подходили к капкану всё здесь помяли всё помяли Подходили, нюхали Лапку бы они туда сунули но В ящик и пришлось бы тут остаться Далеко бы не ушли Две рыси Иду без ружья Сегодня надеюсь, что не нападут Ножик, если что Под рукой То касаемо нынешнего сезона, друзья Не пусто и не густо. Зима теплая. Постоянный оттепель До нового года куница более-менее ловилась. После нового года ловиться перестала. Три путика и мало очень очень мало, может быть конечно переловили осеннюю куницу но даже следов нет, поэтому я думаю что она просто, просто не ходит куница где-то придерживаться в одном месте, переходов у нее нету таких особо больших но результат все равно есть не зря работали, не зря старались Пусть по чуть-чуть, но что-то ловится О результатах скажу в конце сезона Еще на недельки-две и буду закрывать пути В следующий, в следующий раз я приеду и закрою Погода, конечно, удивляет. С каждым годом все больше и больше. Очередной капканчик. Мышами все избегают. А мышки тут кормятся. Пускай едят. Им тоже есть и надо. Погода удивляет. С каждым годом все больше и больше. Такую зиму, как это я просто еще не помню. Вот теперь стоят в январе. Крещенские морозы должны быть рождественские. Все плюсовая, Плюс три. Снега вообще практически в лесу нет. Вот смотрите. Вот снега в лесу. Для нашей местности. Конец января это нонсенс. Это нонсенс. Обычно снега в это время бывает уже выше колен или по пояс. а без лыж. Это впервые такое, чтобы я в январе ходил без лыж. Было, что э, перед Новым годом я в декабре проверял капканы без лыж, но за новогодние праздники наваливало сантиметров по 30 по 40. Такое впервые. На самом деле люблю морозная зима. Не нравится такая европейская зима. Здоровью моему полезен русский холод, как говорил Александр Сергеевич Пушкин. Люблю, когда мороз. Люблю тепло одеваться в тулуп, валенка Мне это нравится, такая форма одежды. Европейская зима не мой вариант Очередной капканчик Стоят они у меня метров Через 250-300 капканов Сейчас проверим, посмотрим Что у нас тут А тут у нас ничего нет Вот в такой же капкан Попала сегодня куница Булавочного типа Видите у него Усики на сторожке находятся далеко Поэтому куница, чтобы их сработать Нужно пройти вперед На приличное расстояние И ловится она За живот и за жопу Надо производителю задуматься, чтобы по поиграть с старушками. Так капканы работают. Красиво, не правда ли? Ну что, дорогие друзья, сегодняшняя проверка капканов подошла к концу. Приходит время с вами прощаться. Желаю вам удачных охот, отличного настроения, крепкого здоровья. Ни пух вам, ни пера. Спасибо, что остаетесь со мной. До новых встреч, дорогие друзья. Thank you.